Привет-привет, как дела? Мы давно с тобой не играли Generation Zero, и поэтому мы с тобой сегодня, сегодня обязательно поиграем, насытимся как можно лучше этой игрой, и давай, поехали, я наконец-то отдохнул недельку, недельку отдохнул от всего, от видео, но мне немножко поднадоело, мы находимся практически возле точки, и я предлагаю тебе просто поставить лайк, чисто от души, потому что ты меня любишь, я знаю, возможно двигаемся в сторону первого, первого контакта. Мы будем перво, первоконтактиться. Что у нас есть по оружию? Давай сразу проверим. У нас есть пистолет, 117 пулик у нас существует. И давай побежим, побежим побыстрее, поскорее. Потому что это должно быть быстро. Чтобы мы не затягивали наше прохождение по игре. Я считаю, что мы должны, должны с тобой пройти ее в скором времени. В скором, в скором времени. Ну, не знаю как получится просмотров мало как всегда ну, У нас э, очень редко видео уходит? потому что просмотров мало я жду пока кто-то хоть хоть что-нибудь наберет поэтому э, если тебе не трудно поставь лайк мне будет очень приятно здесь кто-то есть Я, я меня... Лю. алло алло это Тец я вообще хотел знаешь что сделать для тебя Сделать э, некое челлендж. А челлендж хотел сделать, чтобы тебе нравилось, ты смотрел э, мои игры. Вой войну среди роботов. Мое выживание, как я здесь живу. Я хотел э, пройти э, с необычным оружием. У нас необычное оружие. О! меня здесь у меня здесь главный появился не конец не кранты это аптечки, это будет вообще кран они такие злые стали послед. Надо варить отсюда, потому что это просто трешак какой-то. А что у вас? Не отхилился, я его даже. У меня нету ничего. кранты, реально мне кранты, если я никуда не зайду Оказался в, в здании. Каким? Каким макаром он оказался там? Его там не было. Я заходил, было пусто, я пробегал. Но он оказался там. Я не смог убить способа. О! Он до сих пор за мной бежит. Это, это смерть. Думаю, как мне как мне здесь там? Ну, как мне здесь пройти? процентов Как нет, это просто трэш, трэш какой-то, я не знаю. В задницу стреляют, э, кругом стреляют, ибо мне приндык будет, если я попадусь еще на каких-то роботов, потому что мне ни патрон, ничего нету. Я боюсь. Мне в здание какое-нибудь нужно, срочно в здание нужно лутать Потому что и, я даже не знаю, ну страшно. игу со всей дури, потому что мне нужно срочно что-нибудь найти. А Интересный момент у нас с тобой. Напряжение спало, я... В начале игры тебе придет какой-то робот. Дальше и думаешь. Хотя плохо тренируюсь, оказывается. А что мне делать? Батл, батл рояли, я вообще не представляю, потому что я не очень хорошо играю в эти игры. Кроме танков раньше ничего вообще не заходило. кто нибудь да интересное. Мы любим всякие интересные. Ну, двигаться дальше. Мы идем к однерке. Я помню, я. Устанавливал метку, где и наши метки. и пойдет. У нас 20 патронов. То мы можем, короче, отвлекать? Судя бы, я не брал ничего, но... И нету ничего вообще. 5% жизни у нас есть, мы можем как хочет заходить сюда. Хочет. Ну ладно, идите дальше. Да пройдем мост, хотел побыстрее но никак не получается, давай. Куча у меня сигнальных шашек. Сигнальные шашки я так понял, что нужно. Прицел для винта. больше ничего. Это мы нашли прицел, это очень. Вообще выгодно, оказывается, ходить по дороге, потому что были спокойно. А то я хожу, как не знаю кто, по полям, по лесам. А вот так у нас получается немного весело, и но и спокойно. Надо. Это откроется. Зачем мне металл? Чего? О! Надо экономить патроны, потому что не их не э Нет, перегруз что ли елки-палки? Пойму. Я его там не вижу. И да, вот столько зипой Нам нужны. А аптечка, нужно ее использовать. Это будет долго будет долго потому что мы будем идти 28 патронов по 23 и там 8 в общем чуть там чуть там патроны у нас есть но я надеюсь что здесь у нас нет я выпускаю видео теперь во вторник что а у нас произошли не какие в календаре в том что я хочу взять новинки Какие-то новые игры. Oh, ладно. патронов, поэтому мы бежим, сейчас знаете что, здесь 9 патронов есть, Мы, ну если что, если у меня есть это мы воспользуемся ей, первый человек, который отслеживает природа, Дай игра вот менялся график немного до видео поэтому я объявляю так потому что другой возможности у меня нету и нет сообщества чего как мы наберем сейчас более доступно youtube стал возможность я думал все мне придется как Прометей... и мне бы клевали роботы печени, я бы. Они. А сюда я никак не поднимусь, нет. я вообще забираюсь, это непонятно. Без особых. Ой-ой-ой. В общем, крошанулись мы. что выкинул такой помни мне ладен поехал, но кстати, пока я транспортом еще не отвелся, да от завести сим, но все никак у меня это не получается и мало снимаем, да с ними воевать, с одним приходят еще стадо, которые здесь у вас хоть... патронами у нас беда вообще получается так то что ты играешь с одним пистолетом В остальное варианты ты нахуй находишь... ищешь для автомата, который сразу же кончаются. Вот так же надо. Экономим, мне это может делать. Пошел куча аккумуляторов. нужно нужны, нужны кольца когда ты ходишься поел против опытов и нужны кольца чем они там вообще нужно грязь здесь очень много полезности и не смотреть ты полезность будет дополнительного э, оружия попробовал вместо этого автомата новый автомат, который у меня давай посмотрим И на него патронов я не знаю, я люблю эту, эту игру, потому что она мне подарила 400 патронов. И э, вообще, это хорошая игра, она отличная игра. Всем рекомендую. Потому что она дала мне 400 патронов. Если вы мне поставите хотя бы один лайк, я тоже вас поблагодарю в следующем видео. И напишите комментарий, кто поставил лайк. Я обязательно укажу ваше имя. Может быть псевдоним в следующем видео. Жена, народ завлекать на свой канал, елки-палки, я не понимаю, что такое. 20 просмотров на видео, это конечный итог того, что тихоньку-потихоньку становится неинтересно, особенно... Если ты снимаешь какую-нибудь старую игрушку... Видишь? А, бонус. Я забуду про то, что О, слышал что блять. И никого и нету. говорит по-испански по, по, по если брать то что мы находимся в швейцарии я думаю что это швейцария в этот раз поделали огромный большой путь с вами дохли по раз Это интересно даже Здесь мы делали что-то шли до точки в печали на сегодня да вот а. Не у нас чего-то не цен, интересно, что Я так быстро его убил. Вот нагнул. Я его быстро так нагнул. Мне было бы интересно, что ли... В этой башнике как... вообще интересно. Таймбовая пушка. Так песню, песни. О! Круто. Круто. как они прибыли что, зато мы нашли. Стой, Стой, еще один. валк, что это, а потом понял, что это робот ну вроде бы мы зачистили всю эту территорию теперь можно с удовольствием удовольствием, что у нас получается вот сегодня, сегодня мы заканчиваем следующий а О! подожди подожди я еще не закончил мне уже снится во сне что ладно я закончу так как... Ах, ах. спасибо всем за просмотр огромная благодарность вам за ваши драгоценные лайки тема это был вадим карта вы были на канале карта вы выиграли а пока не забывайте подписываться на канал потому что это мотивирует меня новое видео а также друзья Мотивирует меня делать э, для вас треки. Э, Спасибо большое за вашу поддержку. Вот это самое то, что мотивирует.